Всем привет! Меня зовут Владислав Аветов. Я с удовольствием представляю вам новый проект от Клиники 32. Не секрет, что тем из нас, для кого русский язык не является родным, сложно формулировать свои мысли и общаться с врачом. И Именно поэтому теперь в Клинике 32 вы сможете разговаривать на азербайджанском, армянском, грузинском, турецком, кабардинском, английском и французском языках. Я с радостью представляю вам своих помощников. Слава! Менема Дэмхазельде! Клиника Тускей Гардиктис и Ардамит Мия Хазарам. Барьям Дзэс и Ангелина. Урах Клининем и клиника 32. Камар Джобат, Мемкуя Маслас Клиника Здравствуйте, Меня зовут Хазал, и я зарузиншу тема мужчина в клинике 32. See you. Bonjour, je m'appelle Хазал, et je vous attends à la clinique 32. Et n'oubliez pas de sourire parce que c'est bon pour la santé. Просто при звонке в клинику сделайте акцент на том, какой язык для вас является родным, и мы с удовольствием примем вас как дом. До встречи в клинике 32.